Всегда приятно отметить, что зарубежные исследователи приезжают в Казанский федеральный, чтобы продолжить здесь свою научную карьеру. Такая тенденция не прошла мимо и магистров Королевского колледжа Лондона, один из которых уже на всех порах работает здесь. Но что привлекает зарубежных исследователей в стены старейшего вуза страны? Попробуем разобраться. Несмотря на свой молодой возраст, Дарья Ханалайнен уже сформировалась как ученый. Свою научную карьеру Дарья начала с изучения развития педагогических вузов в России. В прошлом году я приступила к своему собственному индивидуальному исследованию, которое было посвящено отношению учителей к новым федеральным стандартам. То есть целый год я проводила опросы, интервью с учителями, то есть пыталась выяснить, как они относятся к стандартам. И только недавно, буквально месяц назад, я закончила это исследование, представила результаты на Европейской конференции. Сейчас в составе научной группы Дарья занимается организацией педагогических исследований в рамках работы стратегической академической единицы «Учитель 21 века», которую Институт психологии и образования КФУ активно развивает с 2016 года. Такая работа сполна удовлетворяет поиск исследовательницы в повышении своей профессиональной и научной компетентности. Результат проведенной работы будет иметь весьма амбициозные планы на будущее. Предполагается, что результат даст основу написанию обновленных программ для подготовки педагогов. Так скорее всего, и Альма-Матер «Мир получит совершенно новых специалистов, которые однозначно будут отличаться от привычных нам педагогов. Да, конечно, и сейчас как раз-таки сайт 21 учитель 21 века как раз направлен на подготовку учителей нового века. Да, потому что учителя старой закалки они больше были такие мы их обычно называем учителя менеджеры, да, то есть они давали четкие инструкции и от студентов, от учеников требовалось просто следовать этим инструкциям и особо не задумываться над тем, то есть выполнять то, что от них Хотят а учитель 21 века – это учитель-фасилитатор. Да, то есть учитель, который не, не говорит напрямую, что делать, а учащиеся должны сами понимать, что они хотят делать, и сами приходить э, к тому, что они, чем они хотят заниматься, а учитель их только поддерживает. На вопрос об отношении к иностранным магистрантам в КФУ Дарья Ханалайна ответила, что иностранцев встречают доброжелательно и оказывают всевозможную поддержку. Однако профессора оценивают в первую очередь профессиональные и научные качества и исходят именно из этих показателей при построении профессиональных отношений. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универ